Здравствуйте. Сегодня будем точить косу сезон <как> косыбей травы. Берем косу, потому что расклепывать я не умею. Как-то клепал меня получался волнами, поэтому будем точить ее болгарку. Берем на болгарку толстый круг вот такой. Это два с половиной миллиметра толщина. Закрепляем на станок, на верстак саму косе косу саму берем болгарку соответственно не забываем отевать очки и приступаем точить точить будем не сразу постепенно потому чтобы не пережечь ее она легко поддается да, пережиганию и уклончик где-то делаю я острый где-то градусов по 10 20 чтобы хорошо косила потом подправиться только брусочками. все начинаем Чтобы не отнимать вашего драгоценного времени, я частично упущу процесс заточки косы. Точим только верхнюю часть, эту, эту только будем подправлять. Здесь где проточил, чувствуется острее, хороший. Закрепляем. Аккуратно не порезаться. Почему я с этой стороны не брал затачивать, закручивать, потому что боялся, чтобы не порезаться. Затачиваем быстрыми движениями если медленно то у нас будет и прогорание поэтому чтобы это не допустить надо быстрыми движениями проводить болгаркой лучше несколько раз провести но чтобы не горело вот. оно все чистенько нигде нету прокала продолжаем вроде бы и подточили. Сейчас проверим. Вот как мы видим все чистенько, кала нигде нету. Потом на косе оденется и подправится еще брусочком. Брусочком подправлять можно сразу. сразу Берем вот такой брусочек конечно, ставим ее на твердый упор и хорошо прижимаем, чтобы она не играла так, чтобы было нормально. И держим рукой, начинаем. Два, три. С одной стороны и один внутренний снаружи. Два, и Один снаружи. Проверим, насколько она острая. Вот так она получается в заточенном виде. Уже коса О, ровненько, нигде нету прожика. Аккуратненько, не спеша, булавкой проходил. Теперь проверяем на деле, как она идет. Броет или нет волос. Вот видите, вот как выбрел ее, видите, все забрел острые лезвие, то что надо. А теперь будем испытывать ее в деле, косить траву.